забыть о сериале, душа лежит без копизм. Пока разум твердит мне О каком-то человеке футляре, я как кипящий котел, нынешь меня с головой. И это будет чертой. Между светами и тьмой. Ты даже не замечал, какой в моих мозгах сбой. Рей ко мне, и ты узнаешь, я как кипящий котел, вернешь меня Все прыть И с каждым днем она все больше Круговорот, из которого нет сил У меня сбежать. но существует эскапизм Это мой оплот, я продолжаю лишь Грязить и мечтать, строю воздушные Замки и смотрю на этот мир Сквозь розовый цветочков. Но я грязил так долго, что изжил мечту Мои замки избавились от такого, Да я мечтатель Я созерцатель Я хочу поразмышлять с собой наедине. Мне осталось чуть-чуть, скоро я подойду. Я ощущаю, как я изжимаю мечту. Мне скоро два. Горе в свою башню не сбежать, Сколько не прячься в манящем саду Грёзд свои все все равно не избежать. Надоело размышлять и устал мечтать, Врач сказал за делом, Просто ты можешь действительно горе от ума, Значит мечты не так уж и не вредны. Но я мечтатель, я созерцатель, Звать мне не хватит на вашей пати. Не хочу быть среди экстравертных людей Я хочу поразмышлять с наедине Мне осталось чуть-чуть, скоро я пойду Я ощущаю, как я изживаю мечту Не созерцайте, Зовите кстати На ваше пати Не хочу быть среди Интровертных людей Че они там страдают по всякой фигне Между светом тьмой пересекая черту Я не из тех дураков, кто имеет мечту Меня к психиатру, я этих денег видел Только в кинотеатре Меня вливали таблетки, закидывали колеса Стоя на крае утеса, я не выдавливал слезы Ладно, это пиздеж, не дошло до такого Но временами от тревоги мне реально хуево мою боль удаляют уже не игры и фильмы А гусперон с я. Yeah. Бетомр, Возьму за яйца весь мир Преодолею инферно Сука, мне снова нужна мега-доза дофамина Но она канула в лету Даже нет витамина К концу подходит заебатая панадака Запоминает этот выход из полумрака Прямо Хотел бы каждый себе, но Знаю. Что он достанет Я yeah, бы. Серых мыслей и тоски Мне надоело прозябать Уходят юности деньки Давай сорвемся на поля И нас порадуют цветы Их яркий привкус сентября Запечатлеем на холсты Природа, музыка и ты Очистят разум от токсинов. Туман над речкой, словно дым Что я выдыхаю силой Под светом солнца в летний день Приду на поле я и свистну И мигом разгоню свои навязчивые Знаешь жизнь ведь коротка, и тратить дни на пустяки, Не позволительно, давай Средь елей нарезать круги, От глупых мыслей только вред, тревога, страхи, пустота, Давай ты штрихая страху.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 Музыка и ты Очистят разум от токсина Туман над речкой словно дым Что я выдыхаю силой Под светом солнца в летний день Приду на поле и слез И мигом разгоню свои навязчивые Я, yeah! yeah! со сцены я смогу помочь. Oh, yeah. На месте встань и потанцуй. Дарю воздушный поцелуй. мысли долго отравляли мою жизнь. Я тяжелел из гор как серый камень. подал вниз я, принимал людской токсины. Думал, что совсем один, но будущее наступило я стою как исполнен. В этом скучном мире из заботы суматохе же я полюбила эту штуку под названием жизнь. Хочу творить, наскучило сидеть. Я не красноречи. просто поет душа и тело под этот мотив и Во что? У всех все будет хорошо А, да Солнце воздаст свои лучи И эта песня зазвучит Мотив души такой простой и безмятежно В голове он заиграет, я забыв о ерунде Снова вижу синебесную и зелень травы Отпущу весь негатив и его прогонишь ты Больше нету слов, ведь я сказал, что не красноречив Душа и тело продолжают танцевать Этот мотив я просто хочу не существовать Сейчас жить. и заводной этот мотивчик Снова повторить соло